Друзья, привет! И сегодня никакого обзора не будет. Сегодня будет небольшой гайд, в основном технический, о том, как можно снимать предметку в домашних условиях. Итак, прежде чем начать давать какие-то технические советы, в первую очередь, всегда, как и в любой консультации, которую мы даем в магазине 812 фото, мы всегда спрашиваем, что снимать, зачем снимать, куда снимать и на что снимать. Надо понимать, какое техническое оснащение у вас уже есть, что необходимо, например, докупить либо дособрать на колхозе, и то, куда эти фотографии потом пойдут и какую задачу они будут решать. Ответив на эти вопросы, можно уже приступать непосредственно к делу. В предметке я лично выделяю в основном два вида предметной съемки. Первая основная это так называемая каталожная съемка, то есть это предметы на белом фоне. Для того, чтобы смотря плитку товаров на сайте, можно было легко определять, что это за товар, какой его цвет, форма, принадлежность и так далее. Для того, чтобы при большом количестве товаров можно было их легко выделять. И второй вид, это более эмоциональная съемка, съемка уже на локации. Это может быть естественно искусственная локация, но это уже что-то другое, а не однородный фон. Сегодня в основном у нас естественно будет упор на съемку на белом фоне, поскольку это технически более сложное. Хотя казалось бы, здесь все просто, на белом фончике и так далее. Но здесь у нас стоит с вами задача использовать как можно меньше постобработки. То есть наша задача снять сразу в камеру максимально идеальный кадр. А для того, чтобы сделать во время съемки все максимально идеально, порой приходится идти на ухищрение и использовать более сложные световые схемы и использовать больший набор техники. Предмет на белом фоне можно снять, в принципе, двумя-двумя с половиной способами. Первый, самый классический, о котором вы можете подумать, это LightCube. Основное удобство лайт-куба в том, что он недорогой и компактный. Лайт-кубы бывают разных размеров. В 90% случаев они белые. Это вот такой вот полупрозрачный белый куб, внутрь которого мы ставим наш предмет, который мы хотим сфотографировать. Освещаем его источниками света, который находится снаружи этого куба. Получаем мягкое освещение. Практически без теневого при правильном расположении источников света. И фотографируем наш предмет практически в любых условиях. Лайткубы очень популярны за счет того, что они компактные. Они менее требовательные к источникам света. И их можно быстро собрать, разобрать и поставить практически куда угодно. Чуть поподробнее про лайткубы. С лайт-кубом всегда идут в комплекте несколько фонов. Основной это у нас белый. Также идут черный, синий и красный. В основном используется, конечно же, белый, либо черный. Также идет шестая сторона с прорезью. Если вам нужно сфотографировать что-то с фронтальным освещением, либо у вас сильно зеркальный объект, то вам необходимо закрыть одну из сторон дополнительной стенкой и уже сквозь отверстие фотографировать ваш объект. Съемка с лайт-кубом кажется простой, но есть свои нюансы. Их мы обязательно разберем в технической части в этом же видео. Второй способ снять объект на белом фоне это использовать либо бумажный, либо пластиковый белый фон. Он, как правило, кладется на стол и с мягким переходом выходит в стенку. Можно использовать как пластиковые, так и бумажные просто листы большого размера. Также для этого есть так называемые предметные столики. Покупать отдельно предметный столик для домашней студии нет никакого смысла, потому что собираются они относительно долго, занимают довольно большое количество места. А фоны свернули в трубочку и когда нужно достали, раскатали его по столу и облокотили его на стену. Этот способ мы также разберем, но чуть вкратце, поскольку все световые схемы и использования там будут очень схожи слайд-кубом. И второй с половинкой способ это такой усеченный вариант. Его мы тоже разберем. Это когда объект совсем небольшой и он выставляется просто на белом фоне и ставится на какую-либо подставку. Этот вариант мы тоже обязательно в конце разберем. По локациям, в которых мы будем фотографировать объекты на белом фоне, мы с вами разобрались. Дальше идет вторая обязательная вещь, это свет. Свет у нас бывает двух типов. Постоянный, как, собственно, весь тот свет, который сейчас освещает меня на видеоролике. И импульсный. Импульсным светом являются все вспышки. Смысл в том, что они дают свет очень большой мощности, но очень короткий по времени вот такая вот короткая вспышка это и есть импульсный свет преимущество импульсного света перед постоянным светом это в том что огромную мощность мы можем получить из очень компактного корпуса но использование импульсного света накладывает свои технические ограничения так например на смартфоны съемка с импульсным светом возможно но крайне неудобно и вообще не стоит ее рассматривать при съемке на фотоаппараты Импульсный свет будет очень хорошим вариантом для получения очень качественного результата. Но, как правило, если мы рассматриваем максимально бюджетные варианты, то вспышки здесь, как правило, не подходят. Особенно для начального домашнего использования. Но принципы работы со светом, который мы будем дальше рассматривать при использовании постоянного света, ровно такие же, как при использовании импульсного света. Затем исключением, что импульсные светы... Маленькие это, это маленькие источники света, которые, как правило, нужно либо рассеивать, либо использовать лайт-кубы. И также очень важен вопрос радиосинхронизации. Подробнее по, про радиосинхронизацию можете посмотреть один из наших роликов про вспышки, либо радиосистему Godox. Сегодня же в основном при фотографировании мы будем с вами использовать постоянный свет. Постоянный свет это, естественно, солнечный может быть свет, это может быть освещение в вашем помещении, а также специализированный свет. Говоря о специализированном свете, в основном это светодиодные панели. Специализированные светодиодные панели, они довольно компактные, имеют удобное управление по мощности и иногда цветовой температуре, имеют несколько вариантов питания, как от розетки, так и от аккумуляторов. Также они обладают очень высокими техническими характеристиками, самый важный из которых это индекс CRI. Индекс CRI измеряется в процентах, стремится к 100% и обозначает нам то, какого качества цветопередачу мы с вами получим в итоге на снимке. Как правило, для качественной фото- и видеосъемки индекс CRI должен быть хотя бы выше 90%. Если это выше 95%, то это прекрасно. В принципе, современные все специализированные светодиодные панели и светодиодные источники света имеют индекс cri выше 95. Этот индекс будет очень важен при фотосъемке каких-либо предметов, там где очень важно показать настоящий цвет предмета. Для того, чтобы не было потом недоразумений о том, что на фотографии у вас цвет один, а на самом деле другой, и клиент при получении товара будет недоволен. Немножко на сэкономить на свете можно. Например, есть вот такие вот специализированные держатели для лампочек под крепление E27. Это стандартное крепление для лампочек. Помимо этого, здесь есть удобное крепление для осветительных стоек и отверстие под зонтик для рассеивания. И также прямой кабель в обычную вилку 220 вольт. По выбору лампочек будьте очень внимательны. Тот же самый индекс АРАЙ актуален и для обычных лампочек, особенно для светодиодных и для люминесцентных. Выбирая эти лампочки, нужно быть очень аккуратным и не экономить. Лампочки стоит выбирать очень качественные, с хорошим индексом CRI. Если вы не хотите заморачиваться в поиске этих лампочек, вы идете в Икею и покупаете там, в принципе, самую яркую лампочку под цоколь Е27, которую вы можете найти. Например, вот такую. Если же вы хотите немножко поразбираться, почитать про это подробнее, есть прекраснейший российский сайт, называется он LampTest.ru. Вот такое вот название. На этом сайте вы можете посмотреть практически про любые лампочки, которые вы можете купить на территории России, посмотреть их настоящие технические характеристики, сравнить их по ценам и сделать выбор в ту или иную сторону. Я же сегодня буду пользоваться специализированными панелями, но схемы и способы использования остаются одинаковые для использования любых источников света. Итак, одну из камер я забрал для того, чтобы направить ее прямо в LightCube, для того, чтобы мы на видео смотрели, как меняется освещение в зависимости от того, как мы выставляем свет. В качестве подобного у нас сегодня будет вот такой вот объектив от компании Zenith, современного производства, Красногорский завод, поддерживаем российского и почти московского производителя. Итак, ставим его в центр нашего LightCube. И первое, что нам кажется было бы логичным подсветить, это либо с фронтальной части, либо сверху. С фронтальной части может подойти для некоторых объектов, но, как правило, это будет очень сложно осуществимо. За счет того, что прямой свет сюда будет попадать, нам придется все-таки наклеивать нашу специальную э, дверцу, которая довольно сильно усложняет нам доступ к объекту. Поэтому мы для начала воспользуемся вариантом номер один и будем светить практически сверху. Почти сверху у нас светить не получится, поскольку у нас простая стойка, максимально бюджетная. Поэтому освещение у нас получится сверху с чуть небольшим освещением в бок. Это неплохо, поскольку именно боковой свет даст нам больше понимания объема продукта. Итак, давайте поставим первый источник света. Конкретно я сейчас пользуюсь моделью от компании Jungnow. Это панель UN320, и на мой взгляд это самая лучшая по соотношению размер и мощность панель на сегодняшний день, которая есть у нас в магазине. Работать она может как от аккумуляторов, так и от питания в сеть. Но для того, чтобы меньше сейчас заниматься проводами, я воспользуюсь аккумулятором. Включаем панель. И я отключу одну из панелей, которая у нас светила сбоку синеньким, для того, чтобы не подмешивалась в нашу световую схему. Итак, что мы с вами видим? Мы видим, что в принципе объект освещен, немножко слишком сбоку. Для этого мы всегда можем подвигать наш источник света Еще нужное положение. В этом плане очень конечно помогает именно постоянный источник света за счет того, что вы глазами всегда в режиме реального времени видите, как падает освещение. Так, например, вот я сейчас буду, буду держать ее прямо сверху, сбоку, и вы прекрасно видите, как изменяется световой рисунок. Как мы видим, есть ряд проблем. Первое, которое бросается нам в глаза, это тень с противоположной стороны. Ее несложно убрать, добавив такой же источник света с обратной стороны. Либо мы можем поднять объект с пола для того, чтобы эта тень была слишком далеко и не попадала в кадр. Для этого лучше всего использовать либо белые разного рода формы и размеров а, коробочки, либо прозрачные. Я для примера воспользуюсь вот таким вот полупрозрачным контейнером из Ikea для продуктов. Поставлю его и сверху поставлю наш объект съемки. И вопрос с тенью уже стал чуть меньше. Какие проблемы есть у нас еще? Мы с вами видим э, края и грани нашего LightCube. Для этого мы можем взять фон, который идет в комплекте и наклеить его внутрь. Возвращаем нашу коробочку на место и, как видим, уже фон не такой читаемый. Что мы можем с вами сделать дальше? Для того, чтобы у нас сразу в финальном кадре фон был максимально идеальный, естественно, мы можем воспользоваться утюгом, отгладить весь фон. Вместо вот такой вот полупрозрачной коробочки мы можем с вами использовать абсолютно белый аккуратный акриловый, например, либо прозрачный цилиндр. Также очень часто используется стакан. Также нам нужно засветить фон гораздо сильнее, чем освещен объект. С темными объектами это гораздо проще, поскольку белый фон будет выбеляться гораздо раньше, чем темный объект. С белыми объектом на белом фоне все гораздо сложнее. Для того, чтобы выбелить фон посильнее, есть основной способ. Это освещение сзади и снизу. Итак, добавив такое большое количество света сзади и снизу, снизу очень важно добавлять тоже свет. Это очень легко сделать, например, у нас это очень просто за счет витрины. Дом вы точно также можете взять кусок стекла, подставить его на, не, на некоторое количество книжек и уже на стекло поставить лайткуб. Таким образом у вас будет достаточное количество э, места снизу и прозрачность для того, чтобы подсветить лайткуб снизу. Это очень сильно упрощает использование лайткуба. Подкорректируем настройки и, как видим, мы уже практически получаем нужную нам картинку. Далее мы просто-напросто уже делаем фотографии, проворачивая объект нужными нам сторонами, меняя объекты на другие. Иногда придется менять, конечно же, настройки, если у вас объект светлый либо темный. Но общая схема, в принципе, такая. Для того, чтобы был еще более равномерно освещенный объект, вы можете добавить в противоположной стороне еще один источник света. Основная наша задача была достаточно осветить наш объект и очень сильно осветить наш лайткуб сзади и снизу, для того, чтобы фон у нас максимально сильно выбивался прямо сразу в камере. Помимо того, что мы это используем и так фотографируем прямо в камере, то же самый кадр мы можем с вами сделать и на телефон. Я беру телефон, стандартную камеру, не использую никаких специализированных настроек, Отк откорректирую освещение в кадре по объекту и делаю фото. При съемке на телефон обязательно отключайте все дополнительные ассистенты, потому что ваш телефон будет стараться все то, что выбеленное, скорректировать, скомпенсировать и будет включать вам либо HDR-режим, либо будет пытаться вам включить вспышку, какие-то либо улучшайзеры. Все это отключаем и стараемся снимать максимально вручную, для того, чтобы контролировать то, что мы делаем. И даже на телефон получаем прекрасный результат, который тут же можно выложить в соцсети, либо загрузить на сайт, если вам нужна необходимая срочность. Также эта схема прекрасно работает и на полупрозрачные объекты. Так, например, возьмем очень актуальный на сегодняшний день продукт это вот такую вот бутылочку антисептика. Как вы видите, даже полупрозрачную бутылку можно сфотографировать, практически потом ее не дорабатывая. Единственное, что вам может потребоваться, это обрезать ее под размер. С этим может справиться абсолютно любой смартфон, либо достаточно минимального навыка для того, чтобы это сделать потом на компьютере. Итак, с лайт мы разобрались. Лайткуб штука непростая. Надо с ней хорошенько подружиться, научиться ее освещать но вы можете получить в принципе практически в любых условиях довольно неплохое освещение и делать довольно хороший кадр даже на смартфон даже на широкую оптику эта схема одна из моих самых любимых она относительно простая и в то же время дает довольно большую гибкость по тому, что можно снять и как осветить, поскольку мы уже не ограничены размерами light куба, его идеальными формами внутри, насколько он разглаженный и так далее. И тут нам для идеального результата достаточно хотя бы двух источников света. Итак, что у нас сделано? У нас стоит объект на, на какой-то белой подставке, Желательно, конечно, использовать максимально маленькую и максимально белую подставку. Дальше у нас идет фон, но фон хитро стоит, он стоит под небольшим углом. И на фон светит осветитель. Осветитель светит так, что если мы с вами представим, что фон это зеркало, то свет у нас будет ровно отражаться в камеру. Это позволяет поставить осветитель не в кадре, не грозить его где-то снизу, сверху, сбоку и так далее. Он не попадает в кадр а при этом максимально равномерно освещает фон для нашей камеры. Объект мы освещаем сейчас той же самой панелью, но уже без рассеивания в виде лайткуба. Рассеиватель вы можете добавить уже на свой вкус. Это может быть софтбокс, это может быть зонтик белый на просвет, либо скалхозить что-нибудь из, например, кальки, либо полупрозрачного пластика, либо даже полупрозрачного целлофанового пакета. Количество источников света здесь также может варьироваться, в зависимости от того, какой вы объект снимаете какой результат вы хотите в итоге получить. Здесь уже начинается творчество. Эта схема очень простая и при этом дает очень хороший результат сразу в камеру. Максимум, что можно будет сделать, это потом опять же, скадрировать и немножко, возможно, накинуть контрастом. Основная особенность здесь в том, что вам потребуется довольно длиннофокусный объектив. Сейчас на камере стоит 50 мм, но его в идеале бы заменить хотя бы на 85 мм, если вы снимаете на зеркалку. Если вы снимаете на камеру, в которой не съемный объектив, вы выкручиваете зуммирование практически на максимум, отдвигаете камеру подальше, и фотографируйте объект так. Это позволяет использовать фон не самых больших размеров, а фотографировать объекты довольно больших размеров, почти в размер фона. Если вы снимаете это на смартфон, то включайте портретную камеру, которая также сильнее приближает. Ну и покажу, что можно то же самое сфотографировать даже на телефон. На стандартную камеру телефона попадает очень много лишних деталей. Но если использовать дополнительную камеру, либо сделать зум на той, которая уже есть, можно получить также очень неплохой результат. Собственно, здесь нюансов практически нет. Правильно выставляем фон, правильно его освещаем, играемся, смотрим, как выставляем, выставляем свет по объекту, возможно, играемся с, цвета, с температурой, с цветом и так далее. Например, сейчас очень модно использовать разного рода дополнительные цветовые источники света для того чтобы подчеркнуть характер какого-то объекта и на этом в принципе с этой схемой все. следующая схема она что-то среднее между второй нашей схемой и лайткуом. но для того чтобы ее вам снять нам надо немножко телепортироваться. Итак переместились мы с вами в другую локацию непосредственно домой и рассмотрим здесь примерно то же самое что мы делали в предыдущий раз это белый фон. Без каких-либо лайтбоксов, лайткубов. И будем отдельно подсвечивать точно так же фон, отдельно будем подсвечивать объект. Но сейчас я использую пластиковый фон, который вот таким вот без угла натянут к стене. Вместо пластикового фона можно использовать обычный белый ватман. Но белый ватман имеет определенную текстуру, а также он быстро пачкается и заминается. Пластиковый фон в этом плане более практичный, стоит в районе 1000 рублей, вот такой вот кусок. В принципе, достаточный для большинства съемок. Подсвечивать я буду точно так же двумя источниками света. Это будут у меня вспышки. Одна вспышка будет освещать объект, вторая вспышка будет освещать фон. В принципе, почти все то же самое, как и было э, на предыдущем кадре. Кладу вспышку наверх. Она у меня будет подсвечивать фон. А основная вспышка будет подсвечивать объект. Объект я точно так же буду ставить повыше. В этот раз я возьму вот такой вот прозрачный стаканчик. Ставим его в центр. Убираем пока все лишнее. И в качестве модели у нас будет вот такой вот старый немецкий фотоаппарат. Пронтур 2. Вот такая вот этажная красота. Будет у нас в качестве модели. Пользоваться я буду все тем же фотоаппаратом. Но поскольку у нас теперь не постоянный свет, а импульсный. То проблема импульсного света в том, что надо его как-то с ним синхронизироваться. Для этого у меня от компании Godox есть трансмиттер. Который, как только я нажимаю на кнопку спуска, будет поджигать и обе вспышки. Итак, давайте... Посмотрим, что у нас получится, какой результат. Как видим, чтобы фон был максимально белым и забить тень, нужно вспышку поставить на большую мощность. Повторно делаем кадр. И вот кадр у нас почти прекрасен. Для того, чтобы теневая сторона была светлее, можем воспользоваться отражателем. Я возьму кусочек белого пенопласта и просто он с противоположной стороны от света будет стоять. Сейчас он вам, конечно, объект загораживает, но результат вы видите на экране. Несмотря на то, что свет у нас маленький и жесткий, который получается относительно неплохой, но для того, чтобы, но не на всех объектах, это может быть выигрышно. Поэтому сейчас мы сделаем с вами рассеиватель. Не будем пользоваться специализированными зонтами и суфбоксами, А сделаем такой домашний рассеиватель. Для этого мне понадобится как основной рассеиватель это калька. Вот такой вот большой 10 метровый рулон стоит всего лишь 303 рубля. В магазинах в основном с шитьем продается. Для того чтобы те кто шьют делали выкройки. И нам надо будет эту, этот рассеиватель каким-то образом отделить от источника света на расстояние, чтобы он успевал рассеиваться. Для этого я сделаю такой Т-образный держатель. Я нашел линейку и спицу. Я их вот так вот соединю и прикреплю к вспышке. А уже на спицу мы повесим кусочек нашего рассеивателя. Давайте приступать. Вот такая вот... Т-образная конструкция у меня получилась. Если что-то где-то плохо держится, это значит, что вы использовали мало изоленты. У нас получается одна часть отвечает, ножка буквы Т отвечает за удаление от вспышки нашего рассеивателя. И уже боковая часть используется для того, чтобы... Я буду использовать вот такие вот прищепочки. Будем вешать рассеиватель. Вот такой вот рассеиватель у нас получился. И уже все вместе мы можем двигать ближе дальше к нашему объекту. Очень удобно за счет того, что рассеиватель у нас зафиксирован на определенное расстояние до вспышки. И все это двигается, стоит на одной стойке и никуда не дергается. Делаем нашу вспышку поярче, поскольку рассеиватель съест у нас довольно большое количество света. И... Делаем тестовый кадр. Проверяем. И вот так двумя источниками мы получаем вот такой вот результат. Останется только стакан снизу немножко замазать, для того, чтобы он у нас не попадал в кадр. И мы получим абсолютно без теневой рисунок. То есть у нас нет тени на на котором у нас стоит объект, что очень сильно упрощает у нас задачу. Также у нас мы получаем достаточный объем и довольно мягкое освещение. Если теневая сторона нас не устраивает по, по светлоте, мы используем все тот же самый отражатель из пенопласта, либо такой же кусочек бумаги белого цвета, либо другой объект белого цвета. И заполняем тени. Таким образом мы получаем мягкий свет на основном объекте, равномерно заполненный подсвеченный белый фон. И в принципе эту фотографию почти сразу можно выкладывать. За исключением того, что необходимо убрать подставку. Если использовать достаточно белую по цвету подставку, то можно добиться эффекта, что... Дорабатывать практически не нужно будет. Можно, единственное, немножко добавить контраста на постобработке, обрезать лишние края и можно уже сразу почти выкладывать. Большим плюсом импульсного света является то, что он дает большое количество света при маленьком энергопотреблении. Мы можем использовать низкую светочислительность на камере. Это значит, что наши кадры будут вообще практически без шума. А также можем закрывать диафрагму, что позволит нам получить большую глубину резкости на камерах. К сожалению, из-за того, что этот свет импульсный, сфотографировать вместе с ним на телефон у нас не получится. Поэтому, если вы планируете снимать на телефон, либо на простенькие камеры, к которым нет возможности подключить управляющий блок для импульсного света, то ваш выбор это светодиодное освещение. В качестве вспышек я использовал Godox, трансмиттер от Godox. Очень удобная и довольно бюджетная система для того, чтобы дистанционно использовать вспышки. Их дистанционно можно регулировать. И варианты по синхронизаторам и по своим вспышкам тоже довольно большие. От более бюджетных до более продвинутых профессиональных. Ну, а мы с вами возвращаемся обратно в магазин. Итак, вернулись обратно в магазин. У нас здесь наша вторая схема. Какую из этих схем выбирать, вы решаете сами. Я лично люблю вот такую схему, поскольку здесь можно снять практически все, что угодно, и даже ростового размера. Естественно, с увеличением размера будут определенные сложности с фоном и с подсветкой, но я думаю, вы разберетесь и решите, что вам делать. Еще немножко теории насчет света. Постоянный свет, конечно же, очень удобный за счет того, что мы сразу видим, что происходит. Но это накладывает определенные неудобства при использовании камер. Так, например, света может быть недостаточно для того, чтобы получить достаточную резкость э, за счет более длинных выдержек. То есть у вас может быть смаз, шевеленка. Поэтому обязательно воспользуйтесь при использовании постоянного света штативом. Если вы используете импульсный свет и вам не важна четкая постоянность ракурсов, то можно фотографировать даже с рук. Итак, объекты на белом фоне мы с вами отсняли. Это было непросто, но если приноровиться, поставить это на поток и особо не разбирать осветительные схемы, то фотографировать вы будете довольно все оперативно и качественный результат вы будете получать стабильно и довольно быстро. Каталожные съемки готовы. Дальше вы можете уже фотографировать тот же самый объект уже в какой-то среде, с каким-то интересным фоном. На камушках, на какой-то фактуре, в жизни, в руках и так далее. Уже покажите, как этот объект выглядит в жизни, как им пользуются и так далее. Здесь уже бесконечное поле для вашего творчества. Вы можете... Это сделать на улице, можете сделать дома, можете сделать на выезде, можете выдумывать все, что хотите, можете соорудить какую-то интересную э, сценку внутри дома, насобирав там травы, камней, чего угодно. Найдите какого-нибудь красивого человека, который будет держать ваш объект. Здесь вы можете уже выдумать все, что угодно, использовать абсолютно любой свет. Можете прийти с этим вашим товаром в какую-либо кафе приехать на красивую локацию и снимать вы это можете на все что угодно. Для съемки этого видео я использовал как основной видеосвет свет от компании Yungno, модель 320. Она довольно яркая при своем довольно скромном корпусе. Также для освещения фона и Лайткуба. я использовал две панели от компании Yungno, это UN600air, они довольно большие и дают довольно хороший мягкий свет, идеально подходит для того чтобы идеально для того чтобы осветить например лицо, сделать портрет, либо равномерно и мягко осветить фон, все это можно поставить на стойки, все это может работать от аккумуляторов, либо может работать от розетки с напряжением 220 вольт. Вот такой вот небольшой ролик по рекомендациям о предметной съемке в домашних условиях с постоянным светом у нас получился все те же самые советы и применимы к импульсному свету, если он у вас уже есть, либо вы хотите начать им пользоваться. Результат можно получить более качественный за счет того, что там индекс Array крайне высокий и мощности там также крайне высокие. Они позволят вам снимать на вашу камеру с более низкой светочувствительности, а значит не получать шум в кадре. Снимать на более закрытых диафрагмах для того, чтобы у вас была высшая резкость и для того, чтобы весь объект был в фокусе а также есть возможность снимать с рук потому что импульсный свет практически убирает воз... риск получить какой-либо смаз но постоянный свет может быть заметно дешевле он также может быть, к сожалению, и дороже но преимущество большое от... у постоянного света в том, что мы сразу же видим то, как падает свет мы можем выстроить наш идеальный кадр практически не делая никаких тестовых кадров а также он позволяет нам снимать и на смартфон. А смартфоны на сегодняшний день становятся все лучше и лучше, и снимать на них можно даже очень дорогие предметы, выставлять их на сайт, выставлять их в соцсети. И при хорошем снятом кадре никто вам в жизни не скажет о том, что здесь сделано что-то неправильно, и ага, снимали вы на телефон, лучше бы вы снимали на профессиональную камеру. Ну, а у меня на этом все. С вами был магазин 812 фото. Я надеюсь, ролик был для вас полезный, вы узнали что-то новое. Обязательно напишите нам в комментариях, помог ли вам этот видеоролик. Какие интересные советы из него вы для себя почерпнули. Ну, не забывайте подписываться на наши соцсети, а также обязательно заходите к нам в магазин, либо звоните, обращайтесь за советом. А я с вами прощаюсь. Счастливо!